Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Я прошу Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это четвертая часть из цикла истории о татарах. В прошлой серии мы увидели завоевание татарами части исламского мира. Мы видели падение двух городов – Бухары и Самарканда. Мы видели террор, который устроил Чингисхан, прежде чем покорить два региона – Харасан и Хорезм один из самых больших исламских регионов на востоке исламского мира. И мы остановились на вторжении Чингисхана в город Балх на севере Афганистана. И на том, что Чингисхан дал правдивое обещание обеспечить безопасность жителям Балхы, но только в том случае, если они помогут ему завоевать остальные исламские города. И первым из завоеванных далее городов стал город Мерв, Город Мерв был очень большим исламским городом, обладающим колоссальным демографическим потенциалом. Жителей Мервы в то время было порядка 900 тысяч мусульман. Просто задумайтесь о цифре – 900 тысяч мусульман, то есть почти миллион, и для того времени это очень большой город. Удивительно, братья и сестры, то, что жители Балхы приняли предложение Чингисхана. И стали на самом деле помогать ему в походе на Мерв и в его завоевании, в интересах татаро-монгол. Это что-то поразительное. Мы удивляемся, услышав об этом. Однако, субханаллах, давайте взглянем на это поближе и все вместе призадумаемся. Конечно, пропаганда того времени обрисовала для них то, что союз с великой силой, с величайшей силой того времени, это достоинство и мудрость лидеров, принявших это решение. И пусть исламские силы, мусульманская группа присоединится к татаро-монгольской армии ради обеспечения безопасности в регионе. И для подавления любого сопротивления, возникающего в исламских городах, даже если они имеют связи и отношения, религиозные, соседские и даже родственные с этими исламскими городами. Ведь практически все эти города близкие и взаимосвязаны друг с другом. Так это преподнесли народу Балха. И действительно, народ Балха или войско Балха выдвинулось вместе с татаро-монголами в войне против мусульман города Мерв. Это север Афганистана, дорогие братья. Если вы находите все это странным и удивительным, давайте все вместе вспомним историю падения Афганистана под натиском оккупации в 2002 году, всего лишь 17 лет назад. Мы увидим, как точно также жители севера Афганистана стали сотрудничать с врагами-оккупантами в захвате Кабула. Все мы свидетели этому, мы видели это своими глазами. И, к сожалению, ни одна исламская армия, откуда бы то ни было, ничего не предприняла. Итак, татаро-монгольское войско направилось к большому, великому городу Мерв. И во главе этого войска стоял сын Чингискана. Они подошли к городу Мерв. жители города Мерв собрались и приняли решение обороняться. Это был первый город, который собирался дать отпор, потому как все всем стало ясно, татаро-монголы нарушили каждое данное ими слово. И вот из города Мерв выдвинулось 200 тысяч воинов. Но учтите один нюанс, эти 200 тысяч воинов не имели абсолютно никакого представления о военном деле. Почему? Потому что в Мерве не было регулярной армии, все воины отступили, дезертировали, обратились в бегство, повсюду. Особенно после поражения лидера Мухаммада Харизмшаха, о котором мы рассказали в предыдущей серии. Регулярной армии больше не стало. Рядовые граждане участвовали в войне и делали все, что в их силах. Татаро-монгольская армия же, конечно же, была сильной, дисциплинированной, обученной армией, обладающей длительной военной подготовкой в сражениях как в Китае, так и с мусульманами на востоке исламского мира. Внутри города 700 тысяч человек, снаружи 200 тысяч. И татаро-монголы, воспользовавшись простейшей военной тактикой, притворились, что потерпели поражение перед 200 тысячами человек. Они стали медленно отступать и отступать, и эти 200 тысяч человек ринулись за ними. Пока татаро-монголы не окружили в запланированной засаде эти 200 тысяч мусульман. И они уничтожили их, дорогие братья, всех до последнего. Истребили абсолютно всех, вы только представьте. Ибн аль асер да помилует его Аллах, описывает эту бойню с известной горечью, знакомой нам о нем из его летописей из рассказов о татаро-монголах. Он сказал, мусульмане долгое время терпели угнетение, но слушайтесь в эти удивительные слова. Однако татаро-монголы не знают, что такое поражение. Нет такого слова «поражение» в татаро-монгольском словаре. Так Ибн Аль-Асир представлял мусульманский мир, полная капитуляция исламского мира. Пало 200 тысяч шахидов при первом же ударе натиска на город Мерв. Сын Чингисхана подошел к городу Мерв и ввел его в осаду. Большой, сильный, защищенный город. Чтобы не терять времени, он отправил письмо правителю города Мерв, в котором он обещал сохранить им жизни, если тот со своими горожанами выйдет и сдастся им. В третий раз они обещают гарантировать безопасность, и в третий раз, как мы уже можем догадаться, они нарушают этот договор. Правитель же, желая сохранить жизни, согласился выйти. Он вышел со своими помощниками, наместниками и крупными купцами города. Большая делегация для встречи сына Чингисхана, и как только сын Чингисхана взял их под контроль, он заковал их всех и повелел составить список из имен людей, владеющих каким-либо ремеслом в городе Мерф, а также богатых, состоятельных людей. Два длинных списка, в одном имена ремесленников и мастеров, естественно, ведь город Мерв был большим промышленным центром, одним из самых важных исламских экономических городов, а в другом списке имена зажиточных людей, купцов, бизнесменов. Затем город принудительно открыл свои ворота и, вошедший в него сын Чингискана, начал искать богатства, мастеров и купцов. Мастеров он отправил в Монголию для того, чтобы те помогали созидать татаро-монгольское государство в самом его сердце, а богатых людей задержали и мучили до тех пор, пока они не указали на все свое имущество. Затем татаро-монголы, вошедшие в город, стали искать и присваивать всякое имущество и богатство. Они даже раскопали могилы правителей, правителей Мерва, стоявшие ранее у власти. Они откопали их могилы, чтобы убедиться, были ли захоронены вместе с ними сокровища и тому подобное. Затем в итоге они издали отвратительный указ – стереть весь город Мерф в порошок. Вот только подумайте, сколько людей было убито в городе Мерф. Оставшиеся в городе после ухода 200 тысяч воинов из 900 тысяч. 700 тысяч человек, дорогие братья и сестры. Все население вплоть до последнего было истреблено. В городе не осталось ни одного мусульманина. Были убиты все мужчины, все женщины и все дети. Это самое отвратительное в истории, что мы слышали. То есть, общее количество убитых мусульман в течение нескольких дней – 900 тысяч человек в одном этом городе. 200 тысяч на подступах к нему и 700 тысяч внутри самого города. Это что-то неслыханное в истории народов. Этот город исчез как с карты исламского мира, так и с мировой карты. Как-то давно существовал величественный город под названием Мерв, но после этих событий мы не найдем ни одного упоминания города Мерв в истории. Взгляните на эту карту сейчас, вы не найдете на ней слово Мерв. Абсолютно весь город предан забвению. Далее они направились к другим ближайшим городам. Они отправились в Найсабур, такой же большой город, и сотворили с ним все то, что они учинили в Мерве. Сын Чингисханы даже повелел обезглавить тела. И субханаллах, они овладели совершенно невообразимым количеством имущества, ведь это были богатые, весьма развитые экономические города. Они забрали все, и если что-то просто физически не смогли с собой унести, то просто сжигали это. Они не желали оставлять ничего живого в городе. Аллахи они брали с собой горы шелкового материала, плотного шелка, и если нести становилось тяжело, то сжигали его невиданное в истории истребление и разорение. Они завладели всем регионом Харасана и перешли к местности Хорезм, сердцу Харизмского государства. Они принялись за город Гурганч, неприступную столицу, и держали его в осаде пять непрерывных месяцев. Его жители были не в силах оказать военное сопротивление, так как нет армии, все воины разбежались. Они также не могут открыть ворота, зная, что они не смогут сражаться и будут убиты. Так они находились в осаде до тех пор, пока татарские войска после пяти подряд месяцев не пробили брешь в стенах Гурганджа и не проникли внутрь города. И тут произошло кровавое побоище. Многие люди спрятались в подвалах, на кладбищах, в колодцах и тайниках, кто где только мог. Что же предприняли татаро-монголы? Они пошли к реке Сардырья и открыли плотину, находящуюся на ней, прямо перед городом. Вода реки Сардырья хлынула на город, и полностью потопило его. И, как рассказывает Ибн Аль-Асир, тот, кто не умер от меча, либо погиб под завалами, либо оказался потоплен. Город исчез, и его история также завершилась. И сейчас мы ничего о нем также не слышим. Его больше нет на карте мира среди исламских городов. И это всего лишь некоторые отдельные эпизоды, дорогие братья. Я не пересказываю сейчас подробно обо всем, что устроили татаро-монголы в исламских городах. Это лишь часть истории похода татаро-монгол на исламские земли. И обратите внимание, все, о чем сейчас идет речь, произошло в 617 году по хиджре. Всего за один год, дорогие братья, татаро-монголы двинулись к Афганистану. Мы говорили о Балхе, что на севере Афганистана. Теперь они продвинулись к центру Афганистана и к его югу. Кто же правил этим регионом? Правителем был Джалалуддин, сын Мухаммада Харизмашаха. Сын того самого лидера, который сбежал и умер в Каспийском море, о котором мы рассказывали в предыдущих сериях. Джалалудин был его сыном. Видя повсюду окружавшее его прискорбное положение дел, он стал пытаться вернуть свое утерянное королевство, свое и своего отца. Он собрал войска, пытаясь дать отпор наступлению татаро-монгольской армии. Он мобилизовал войска Афганистана, а также отовсюду почти 60 тысяч дезертировавших солдат харезмы. К нему также прибыл один из правителей турков, чье имя было Сейфуддин Буврак. Он привел ему 30 тысяч турецких воинов, бывших одними из самых искусных воинов в исламской умме. К нему также явился правитель Гераты. Правителем Герата был мусульманин, его звали Маликхан. Как только татарские войска атаковали город Герат и пленили его жителей, он с группой своих воинов бежал к Джалалуддину. Джалалудин организовал большую армию из всех этих разрозненных групп войск и расположился в городе Балк по соседству с Газни. Газни же считался столицей. Город Газни – это центр одноименной провинции Афганистана. Там он поджидал татаро-монгольскую армию, которая вскоре и пришла туда. И, видимо, Чингисхан недооценил численность этой армии, а также сложный ландшафт земель Афганистана и ее высокие горы и отправил только часть своей армии для сражения с Джалалуддином, сыном Харизмшаха, в местность Балк, рядом с Газни. Произошла ужасающая битва между Джалалуддином и татаро-монгольским войском. И, субханаллах, впервые в нашей истории побеждают мусульмане. Мусульмане побеждают благодаря сплочению исламских войск, объединению Герата с турками, с войсками Газни под руководством Джалалуддина, сына Харизмшаха, а также с харизмскими солдатами. И результат такого союза не заставил себя ждать. Естественно, во всех предыдущих городах была сильная разрозненность. И это временное объединение, временный союз принес свои плоды, субханаллах. Мусульмане одержали разгромную победу над татаро-монголами. Татаро-монголы потерпели первое поражение на исламской территории. Оставшиеся в живых обратились в бегство и вернулись к Чингисхану. Чингисхан удивился, неужели в мусульманских странах есть те, кто оказывает сопротивление? Он отправил еще одно войско, на сей раз в Кабул, основной регион в центре Афганистана. Конечно, район Кабул очень сложный, труднопроходимый регион, располагающийся между горами Сулеймана и Киндукуш. Это по-настоящему сложная территория. Джалалуддин снова собрал свои войска, теперь уже в Кабуле. И снова Джалалуддин одерживает победу над татаро-монгольской армией. И мы уже готовы говорить, что господь Анауатале Избавить мусульманские страны от тяжелых времен. Однако, в этом втором сражении случилось нечто весьма и весьма опасное. В этом втором сражении мусульмане собрали множество татарских трофеев. Но что в этом плохого? Разве за получение трофеев мусульманами это проблема? Да, это проблема, дорогие братья и сестры. Проблема в том, что мусульмане предстали перед соблазном мирского. Когда татаро-монголы встретились со страхом и почувствовали поражение во втором сражении, они бросили все свое имущество за спины, чтобы облегчить себе ношу для бегства. И воины-мусульмане, нашедшие имущество язычников на земле татаро-монголов, возжелали его. Они направились к нему и стали драться за него. Между предводителями мусульман произошла борьба за это имущество, за эти трофеи. Произошла борьба, соперничество, сражение между мусульманами, не языком или руками, а мечом, дорогие братья. Разве такое укладывается в голове? Как мусульмане могут сражаться за мирское, когда татары-монголы всего в нескольких шагах от них? Да, дорогие братья и сестры, мирское губительное. Посланник, саллаллаху алейю ассалям, говорил своим сподвижникам, лучшим из людей, лучшему поколению. Он говорил им, клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас. Я не боюсь за вас из-за бедности. Если даже вы всю жизнь проживете бедными, в этом нет ничего страшного. А боюсь я для вас того, что достанутся вам все блага мира этого, как доставались они жившим до вас, и станете вы соперничать друг с другом из-за этого. Как соперничали? Они. Посланник Аллах Алейсаляту Ассалям совершенно точно описывает то, что произошло на земле Кабула. Описывает именно эту ситуацию словами, и станете вы соперничать друг с другом из-за этого, как соперничали они, и это погубит вас, как погубило их. Был убит один из братьев Сайфуддина Бурака, турецкого полководца, предводителя турецкого войска искусных воинов. Когда это случилось, Сайфуддин впал в ярость. И что же он сделал? Он взял эту 30-тысячную армию и покинул поле боя. Он отделился от армии Джалалуддина. И ведь сам Джалалуддин не был особо мудрым человеком, полководцем или борцом за ислам. Он преследовал всего лишь личные цели, добивался мирского, пытался вернуть власть своего отца. Он не особо беспокоился о положении мусульман. Ситуация была критическая, дорогие братья. Это было что-то вроде предсмертной агонии. Это было временное объединение для сохранения мирского, для защиты личных интересов. Армия мирской выгоды, дорогие братья. Это не было армией, сражающейся за будущую жизнь Ахират. И если даже такая армия одержит победу в сражении или в нескольких битвах, в итоге она непременно потерпит поражение. Иногда мы возлагаем большие надежды на безбожную армию, не думающую о будущей жизни, не думающую о рае, не боящуюся ада, не боящуюся Господа миров, Субхана совершающую большие грехи и преступления. Порой мы связываем с ней свои надежды, полагая, что она может одержать победу, так как она многочисленная, отлично вооружена и хорошо подготовленна. Однако, дорогие братья, у Аллаха свои неизменные и незаменимые пути на земле. Если вы поддержите религию Аллаха, борясь за нее, он поможет вам победить вашего врага и утвердит ваше дело. Эта армия, которая ищет выгоду, ищет мирское, никогда не сможет получить помощь Аллаха. Сайфудин Бурак отступил с 30 тысячами воинов, Джалалудин пытался уговорить его остаться рядом для последней битвы, пока конфликт с татаро-монголами не разрешится, но он не согласился. Его обделили в МИСКОМ, и поэтому он отказался помочь мусульманам. Он взял своих воинов и ушел. Исламская армия под командованием Джалалудина перенесла глубокое потрясение, полное падение боевого духа, ведь это были лучшие воины в Исламской армии, не говоря уже о той борьбе, что произошла в командовании. На этот раз издалека пришел сам Чингисхан, до этого он отправлял отряд, затем еще один, но сейчас он пришел сам, чтобы лично увидеть тех, кто разгромил два его войска. И как только Джалалудин узнал о приближающемся Чингискане, он сделал ровно все то, что сделал в свое время его отец. Он бежал с одного города в другой, и с ним бежала его армия, с ним бежал его народ. Так он добрался до реки Инд, он пересек весь Афганистан, пересек юг Пакистана и добрался до реки Инд реки Инд, которая отделяла Индию и харизмского государства. И как мы говорили в предыдущих сериях, между Индией под руководством гуридов и харизмским государством во главе с Мухаммадом харизмшахом и его сыном Джалалуддином шла борьба. Но вместе с тем Джалалуддин посчитал, что Индия, точнее гуридский султан, всяко лучше, чем татаро монголы Он попытался убежать через реку, но он не смог, он просто не успел, ему пришлось сразиться. Произошло одно из самых яростных сражений в истории мусульман, в котором Чингисхан полностью без остатка разбил исламскую армию. И когда издалека прибыл корабль, Джалалудин, спасаясь, еле запрыгнул на него и даже не взял с собой свою семью. Он бежал в Индию. Он сделал ровно то, что сделал когда-то его отец. Его отец сбежал в Каспийское море, а он через реку Инд сбежал в Индию. татаро монголы схватили его семью, убили его детей и забрали его богатство. Субханаллах, дорогие братья, история повторяется. И то, что сделал Джалалуддин, повторили многие правители, подобные Джалалуддину и Мухаммаду Харизмшаху. И последствия этого ложились тяжким бременем на всю умму, которая была довольна такими людьми в качестве их предводителей. Как вы думаете, что сделали мусульмане после бегства Джалалуддина, сына Харизмшаха? И что сделали татаро-монголы на бескрайних просторах исламских земель, которые остались без предводителя, без контроля и порядка, без войска и сопротивления? То, что сделали татаро-монголы, мы узнаем по воле Аллаха в следующей серии. Прошу Аллаха, аззаваджаль, даровать нам поминание Его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему Он нас обучил. Только Он на это способен и только Ему все принадлежит. Вассаляму алейкум у его баракату.